Математическая модель, которая приложима к обнаружению как раз новых каких-то нестандартных поведений в некоторых процессах, которые по своей структуре являются случайными процессами, но у них проявляется какое-то нестандартное поведение. И вот эту нестандартность, непохожесть можно обнаружить с помощью развиваемого мной подхода.